Фишка в том, что сейчас здесь супер акции, супер рассрочки и реально ценопад. И такой вот номер принес в прошлом месяце собственнику миллион сто чистой прибыли. Еще раз говорю, все продается упакованное. Этот номер 37 квадратных метров. Номера с ремонтом, с мебелью, техникой под ключ, никаких доплат. Место просто... Производит кучу впечатлений, видите, да, люди здесь просто фотографируются, стоят в диком шоке. Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие друзья! Я сейчас нахожусь в Сочи, в самом центре. Прям, ну, лучше некуда. К вашему вниманию на данный момент, по правую мою руку, комплекс «Бутик-отель» под названием «Верди». В чем фишка? данного Верди. Фишка в том, что сейчас здесь супер акции, супер рассрочки и реально ценопад. И вы можете здесь купить себе помещение с ремонтом, с мебелью, с техникой под ключ для того, чтобы здесь жить или же выгодно сдавать в свое отсутствие. В общем, какой вариант выбирать, вам решать. Моя задача вам помогать. Мы находимся прямо на улице Курортный проспект. Четырехзвездочный бутик-отель. Сейчас я зайду туда, дорогие друзья. И постараюсь более-менее вам что-то показать. То, что внутри у нас здесь имеется. И что у нас здесь интересного. Мы, дорогие друзья, вместе с вами сейчас будем в этом разбираться. Бутик-отель Верди. Замечательное предложение. Действующий, с сданный бутик в котором уже на данный момент сдаются номера как есть это у нас зона рецепшна здравствуйте я сниму входную группу мешать вам не буду по, по крайней мере буду стараться ну что дорогие и уважаемые в общем мы внутри верди. Сейчас покажу, как номера у нас оснащаются, и у вас будет понимание. Смотрите, это у нас лестничный марш, один из лифтов, всего их в нашем верди два. И, конечно же, чисто, аккуратно, и сразу же еще раз повторю, это действующий бутик отель. Напротив нашего бутик отеля Хаят. Вон он, видите, да? Далее. Художественный музей. И, конечно же, прекрасная площадь художественного музея. Это просто красивейший парк, сквер. Дорогие друзья, и давайте буду показывать, как выглядит непосредственно внутренняя часть убранства нашего отеля. Еще раз смотрим. Это второй лифт. Оба лифта действующих. Видите коридорчик? Коридорчик чистенький, аккуратный. На полу у нас ковролинчик. И на стенах декоративная штукаток. вот так вот у нас обозначены номера. В общем, неплохо смотрится. На каждом этаже везде видеонаблюдение. Везде, совершенно везде. И, как говорится, здесь все под видеонаблюдением, под охраной. Комар, муха. Не проскочит давайте буду показывать типовые номера естественно все здесь по ключку, вот по такому прикладываете карту и попадаете во внутрь и вот мы внутри это у нас прекраснейший номер назовем это шаурум и давайте-ка я обернусь дабы вам показывать слева направо справа налево это номер 43 и 4 квадратных метра и здесь у нас видим Сразу же у нас шкафы, видите, упакованные, упакованные. Сразу же хочу сказать, вот такой вот номер, как этот, принес нашим собственникам. Ниже купили такие номера, естественно, в этом отеле уже распродано практически все, осталось буквально немножечко. И такой вот номер принес в прошлом месяце собственнику миллион сто чистой прибыли. Представляете, за вычетом всего. Ну, вот. За вычетом налогов, за вычетом там, услуг управляющей компании данный номер у нас принес собственнику миллион сто. Весьма неплохо диванчик, диванчик раскладной вот все, что вы видите, все остается даже вот эти вот круассаны, яблочки и сок рич свечки вам тоже в подарок приятный бонус от застройщика тут же покупаете номер, можете сами здесь жить или же сдавать в то время когда вас здесь нету как говорится, ваше отсутствие тарелочки имеются, естественно номера упакованы коммуникации центральные все центральное совершенно. Вот посудомойка есть, вот стиралка есть, видите, да? Фирмы Маунфельд. Какой-то Маунфельд. Холод... Холодильник. Что у нас с холодильником? Где холодильник? Ну, то, что понятно, тут всякие вид. кастрюльки стоят. Но меня больше интересует холодильник. Где холодильник? Вот он должен быть, небольшой холодильник, но его сейчас нету. Холодильник, короче, в этом номере в шоу-роме пока не представлен. Дорогие друзья, что я вижу? Вижу я здесь телевизор, хотя я бы его повесил на стену, но его здесь... Ох, ёкарный бабай. Да, вот один висит, вот второй стоит. Давайте, и вот непосредственно само шикарное наше спальное место. С эмблемой всего и везде, и вся Верди Вердя. Вот видите, да? Красиво. По потолку у нас световые линии. Естественно, здесь система фан-коил. Фан и, конечно же, все рабочее, есть вообще, откуда светится-то. Вот, разобрались. Как говорится, без пол не разберешься. Хорошая спальная, двухспальная кровать. Здесь у нас везде телевизор. Прекрасные большие панорамные окна. И прекрасные номера. Сразу же хочу сказать. Система фан-коил Так, очистка фильтра. Температура 29,5. Не буду ничего трогать. Давай, уходим по номеру. Более-менее все понятно. Посмотрим, если этот номер для вас большой. Так, свет же надо выключить, а я потом вернусь и свет выключу. Если этот номер для вас большой, я предлагаю посмотреть вам номер поменьше. Следующий номер, номер, само собой разумеется, поменьше. Вот я в прихожей, вот он я зашел, и здесь у нас рам-пам-пам-пам. -пам -пам. Да, как говорится, как театр начинается с вешалки, так и в начинается... Ох, сейф нашел. Сейф нашел, кому сейф, <coughs> театр начинается с вешалки, в начинается с гардеробки. Закрываем. Понятно, по гардеробке разделись, потелепались дальше. Сразу же санузел. Ох, в том помещении мы санузел не посмотрели. Ну вот, смотрите, здесь вот там, в том помещении точно такой же типовой санузел. Естественно, вот такая загрядительная штучка-дрючка. И вот мы разворачиваемся, видим, что мы здесь... Прекрасно все смонтировано, прекрасно все установлено. Далее, еще раз, снова у нас та же самая кухня, как и в предыдущем месте. О, посмотрим, есть ли холодильник? Блин, холодильник не смонтировали. Еще раз говорю, эти номера в подродаже, они на данный момент не сдаются. Столик, причем мраморный диванчик, подобный тому с телевизором раскладной. И здесь у нас... Снова спальное место. Еще раз говорю, все продается упаковано. Этот номер 37 квадратных метров. Номера с ремонтом, с мебелью, техникой под ключ, никаких доплат. Минимальная цена за квадратный метр – это 530 тысяч рублей за квадратный метр. И это я вам хочу сказать, дорогие друзья, весьма и весьма недорого. Поехали дальше. Сейчас еще один номерок покажу. Выбирайте, какой вам больше нравится. Здесь есть еще интересные номера. Эти номера у нас, ребяточки, они у нас... На первом этаже, в цоколе, в общем, такие вот дела. Картины, вот, современные искусства. Посмотрите-ка, офигеть какое, да? Вот, ляпанина называется, или ляпнина. Так, давай, заходим. Welcome, welcome, дорогие друзья, заходим. Где тут свет? Света я пока не вижу, света нема. Сейчас я карточку достану, воткну, и будет свет. Так, где свет? Нету света. Должен быть свет. Есть свет. Да, он просто не включен. Так, сейчас все везде повключаю. Что у нас здесь? Гардеробка сразу же. Снова у нас тут зеркальные шкафы во весь рост. И санузел. Давайте гардеробочка, санузел. Ну, все типовое. Видите, все работающее. И смотрится все весьма неплохо. Все новенькое. Вообще никто не жил. Снова все то же самое, что и было до этого. Они как бы повторяющиеся. О, дополнительные места. Классно придумана. Плита. Мрамор, камень, то есть настоящий камень, электроплиточка. Так, холодильник здесь будет? Тоже не установлен, блин. Но он будет, будет, ну, будет вам холодильник, покупайте, дорогие друзья. Холодильник будет, не надо переживать, не надо волноваться. Вот этот номер тоже 37 квадратных метров, и, в общем, как я сказал, снова видите, полноценно, идеально. В принципе, здесь даже можно жить. Вот так перегородку бахаем, вот так перегородку бахаем. По сути дела, это двухкомнатная квартира, да, смотрите, комнатка раз, комнатка два. Кухня кушать, санузел и гардеробка. Идеально просто. Еще раз говорю, вот э, номера э, меньше миллиона рублей в месяц чистого дохода не приносят нашим собственникам. Это при том, что... Э, это еще раз говорю, действующий бутик-отель, в котором вы можете жить сами. Или же э, на самом деле сдавать. Сдавать ваше отсутствие. Это тот случай, когда ваше отсутствие э, это все у нас... Вот, сейчас свет должен потухнуть, да сколько я так, Ну ладно, лучше перебздю, выключу. А, лучше, как говорится, в то, то, такая, то, тот случай, когда ваше отсутствие это все удовольствие будет приносить вам прибыль. А это, извините меня, в наше время весьма немаловажно. Как говорится... Копеечка к копеечке, зернышко к зернышку, В итоге вы сдаете и выходите в плюс. Живете, отдыхаете, приезжаете. И помимо этого все это удовольствие еще издается и прекрасно радует вас лишней денежкой. Ну и давайте, дорогие друзья, финишировать. Еще раз, это премиальный, я считаю, бутик-отель. Причем он реально аккредитован на 4 звезды. Здесь же у нас управляющая компания, где вы можете... Удобно использовать данные помещения, купленные по договору купли-продажи, по рассрочке. Здесь беспроцентная рассрочка, если что, имеется. И есть свои парковочные места. Вот это все, все, что вы видите, также вот здесь справа. И э, вы можете все это удовольствие, купив, отдать в управление управляющей компанией. Доходность минимально от 1 миллиона рублей в год. Минимальные цены от 15 миллионов рублей за прекрасное помещение с ремонтом мебелью техникой здесь у вас есть прекрасная возможность приобрести купить издавать проходит ипотека беспроцентная рассрочка на год где год там и больше можете себе представить то есть вы покупаете допустим помещение и оно вам год приносит, приносит 12 миллионов рублей, допустим, да, ваше помещение за счет того, что оно сдается. А вы в этот момент заплатили всего 50% от стоимости Варди. Вот это я с Кибатос сейчас разработал. И сейчас я иду специально... В то место, чтобы вы могли понять, насколько здесь крутое место. Мы все-таки находимся прямо у художественного музея города Сочи. Вечером здесь сумасшедшие световые представления. Фонтаны водяные, видите, да, вот это все украшено. Прогулочные зоны. Я сейчас вам покажу эту замечательную аллею. Дабы вы понимали, то, что Верди это не просто какие-то апартаменты. Это реально прям произведения из искусства. Место про просто производит кучу впечатлений. Видите, да, люди здесь просто фотографируются, стоят в диком шоке. Наши Верди за этим зданием. Я поворачиваю свой взор направо. Это все вечером происходит. Сумасшедшая световая иллюминация. Это произведение искусства, как и наш апарт-отель. В этом месте жить круто, дорого, богато. И, как говорится, красиво жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Представляете, да, вот в этом месте, дорогие друзья? Мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ. И я жду вашего звоночка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Если вам понравились предложения, вам понравились варианты в этом комплексе, просто напишите мне, скажите, Дима, отправь всю самое лучшее, что там у тебя есть, я тут же отправляю вам. А если есть желание посмотреть, сказали, где вы находитесь, я еду, забираю вас. Едем, показываю и бережно возвращаю потом назад. А если вас все устраивает, то мы едем оформлять. По договору купли-продажи и все, что как вы захотите, дорогие друзья. В общем, жду вашего звонка, вам всего хорошего, увидимся, до скорой встречи, пока. Верди это классная тема. Надеюсь, вы меня поняли. До скорой встречи. Всего хорошего.